И да, всем привет, это я человек YouTube. 50% шанса КТ сторона, и это, блин, надеюсь, что это не... Nice, хорошо, плюс, сразу Как приятно, плюс косарь баксов у нас Есть, кстати, да, это Hell Store, Ссылочка на сайт в прикрепе, каждому Новому пользователю 2 доллара просто За регистрацию, ну еще и промик на халяву будет А начало ролика уже бомбезное У нас э, плюс 1200 И на балансе 8200 есть Конечно, конечно, хочется Сделать контент и поймать вот это Красное, что, кстати, не получилось В предыдущем ролике сделать, как обычно Хочу сказать, добро пожаловать на Самый жесткий ролл, вот это этого барабана, наверное, на ютубе. А сразу летаем на красное, тут одна ставка 400 максимум, я стараюсь залетать в несколько. И если ловим x5 даже по такой ставке, то это уже, ну, сколько? Не тысячи, даже больше, косаря, баксов. Это две долларов могло было быть, но, к сожалению, накупили эмок синий фосфор, который можно оставить на хеллсторе в инвентаре, и нормально. Кстати, ребят, на этот ролик это не с ревки, здесь выданный балик, говорю все как есть, ну, вот, вот реально. Балик выданный, за мной никаких косяков не будет, поэтому Поэтому в комментариях не нужно писать это в любом случае контент и мне ну мне нравится это дело реально вот мне нравится э, крутить вот эту вот рулетку а еще если это не свой балик то это просто шикарно как говорится проиграешь ничего страшного но реально вот напиши в коммент ну слушай ты ж смотришь этот контент да во всяком случае мне кажется это прикольный интерес ну типа сколько можно поднять со тысяч долларов по нынешнему курсу это больше 100 тысяч рублей ну в целом нифига себе а кстати красного давно не залетало если сейчас залетит x5 будет просто шикардос. Но не слить бы балик, потому что уже, ну, на самом деле страшно. И хотелось бы, блядь, ну... Все идет по сценарию предыдущего видоса, как-то, блядь, ну не идет на самом деле никак. И если оно сейчас не залетит, это будет, это будет обидно, плачевно и очень-очень плохо, потому как на балике. Но, в принципе, сейф есть, 3700 баксов, и в инвентаре тоже еще есть скины, поэтому пока не время унывать. Но нам нужен вин именно сейчас, потому что ставка здесь, в общем, 800 долларов, и при выигрыше это почти 5К баксов. Ну, плюс-минус, там реально округлим, это почти 5, 5 тысяч долларов, и мы будем, блядь, в минусах мы будем, потому что это ж ⁇ Ладно, еще ставочка на Колесо вот это, X5, X50 И если, кстати, x 550 выпадет Это будет обидно. Прикинь, вот эту всю сумму Да, сколько тут? 600 долларов на X50 Залить. 30 тысяч Баксов выиграть просто За один, блядь, прокрут вот этого колеса Ну, это вообще классно будет. Реально Надо как-нибудь сделать ролик, где мы ставим На X50. Но я думаю, баланс нужен Не менее 20, а то и 30 Тысяч долларов, потому что ну, это жестко. Бля, вот Красное не заходит. И если я сейчас не успею Поставить, и оно зайдет, я очень очень, очень сильно расстроюсь, ибо все старания пойдут коту под хвост. Короче, немного сейф на балансе оставляем, в случае чего попробуем залететь на апгрейдер, блять, не... но это не предвещает успеха, вот этот апгрейдер, хотя шанс тут работает, я уже понял, если ты сливаешь один апгрейдер, первый апгрейд у тебя 100% зайдет, ну мне так кажется, у меня оно так работает, может тут такой скрипт стоит, не знаю, но в любом случае хотел, блять, ну почему красный не залетает? На Балике-то косарь остался в инвентаре 600 баксов всего, даже сейчас при выигрыше, ну да, это будет жесткий ну, главное чтобы оно зашло вот реально главное чтобы вот сейчас ставочка в сколько здесь 900 долларов зайдет ставка и вообще будет шикардос даже здесь 1000 почти на да, тут косарь баксов ребят тут косарь баксов это будет 5000 долларов и мы будем по факту в нуле Но нужно сейчас чтобы ставка зашла это очень и очень не важно это, блядь, это вообще не важно Что сейчас сделаем? Сейчас идем волл в обанг, блядь, в разнос идем На валике 1100 Сейчас просто нужно каким-то образом поднять денег Как это сделать, я вообще не знаю Из косаря можно сделать, ну, я не знаю 2700 можно постараться сделать А, надо еще скин купить, точно ее скин забыл купить, нормально вообще Так, износ по цене надо отсортировать Где? А, вот, почему 1300 только ставится? Стой, надо убрать его 1100 долларов Так, закалочка, где кнопка купить А, ну да, конечно, я два скина выбрал Нормально, понял, так, дикая лилия Ну, давай 2200 даже сделаем Это 100% зайдет, 47% Да, вот про что я говорил, после сливов Оно вот так заходит, что спокойный флип флипу Есть 200 долларов, ну, блин, это не очень много Ладно, давай попробуем еще долбануть апгрейдер. Если он сейчас заходит на 44% процентах. это будет охуеть. Да, найс! Оно зашло. Все, под сейф. Под сейф есть. Тем, кого минимально поношено есть. Блять, хорошо, просто хорошо. Кстати, красного не было. Если после этого прокруто не будет красного, то я думаю, в ближайшее время оно точно залетит. И все-таки мы уйдем в плюса с этого видоса. Хотелось бы, конечно, в это верить. У нас 4 500 долларов. Блять, сейф есть. Как же я рад. Красное не зашло. Найс, зашло синее. Это, это очень круто, и красного реально не было давно. Давай будем ставить по три э, ставочки. То бишь, это сколько? 900? Ну, косарь баксов плюс-минус. Даже больше, опять же, косаря. Да. Это больше тысячи, я все сижу, пересчитываю Но это 100% больше тысячи баксов Так, 0-0, и поехала Блядь, дай красное, пожалуйста, под сейф Нужен, жесткий такой, нужно красное Б... Хорошо, есть, есть 5-600 долларов, все, вот это вот это Прям хорошо, 1800, 1800 1800, все Мы в принципе, вот сейчас мы в плюсах Даже в плюсах после выигрыша на CoinFlip. Ладно, 3 бабочки мы оставим Вот интересно, если сделать три апгрейда на войну 37%, сколько из них не зайдут Я думаю, о, все, по Попробуем, кстати, долбануть апгрейдер, но сейчас прям очень хорошо. Я реально счастлив и рад этому Надо демку вой убрать. Ой, бля, давай-ка мы уберем тогда еще и здесь половину скину. Во, 43%. Мне интересно, зайдет ли мне два скина. Понятно, ну вот, все, после плюсов Короче, если вы слили на колесе, на Coinflip, идите на апгрейдер, оно по-любому бустанет Можно, кстати, ой, там дигл ёрмур, или как он, блять, называется Самое главное, что он стоит больших денег, Coinflip, 500 долларов на дороге не валяются, надеюсь, они будут валяться у человека в инвентаре Кстати, Т-сторона, топ шанс, это здесь выигрышная стратегия, чаще всего Конечно, мы выиграли на КТ, но, или, или КТ-сторона топ, по-моему, -по -по Т-сторона топ процент, это изи Изи, блядь. Ладно, не повезло в учении, повезет в бою. Поехали. Дигл, Йормунгер. Теперь мы его поставили. Может действительно рискнуть и сделать несколько апгрейдов на вой, потому что ну колесо сегодня прям не идет. Апгрейды вроде в начале видоса зашли, ну и все, и теперь пошло все по пизде, ну, бля, ясно Давай-ка сделаем ставку сейчас на, на желтое, например X3 это в целом будет тоже неплохо, я даже подтоплю на X3 И, и, и сейчас залетает красная, вот это будет комично, конечно 1300 баксов на X3, 1400 даже Ну да, потому что здесь остальные ставочки маленькие, блядь, давай желтое, плес Залетает красная, я начинаю очень сильно рыдать Ибо ну как бы 1500 на X3 это охуенно А еще это все-таки не в рублях, не нужно забывать Бля, залетела синяя, заебись. Сейчас у нас осталось сколько? Ну, в районе 4. может, 5 тысяч долларов. Да, пять пятьсот. В общем, шесть тысяч долларов почти. Да даже не почти, да, на валике шесть тысяч баксов. Начиналось все с семи. Короче, надо, чтобы апгрейд залетел, мы будем в плюсах. Медуза. Во, кайф купить. Но пару апгрейдов, блядь, ну шанс очень маленький. Ладно, давай попробуем. 45%. пять процентов. Ну все, мы в плюсах, вот это кайф, вот это реально кайф Мы не в плюсах, мы, по-моему, в нуле Но плюс 300 долларов, дорогие друзья, это классно, это в целом, блять, это хорошо, это не минус самое главное 1100 залетать, ну давай залетим, потому что столько коинфлипов проиграли, это должен быть в теории выигрышным Ну будем на это рассчитывать Т-сторона, лоу процент, там, кстати, на 200 долларов заруба, интересные перчатки, давай тоже залетим Давай во все, блять, батлы залетим, ну 96 неинтересно Хорошо, выигрыш есть. Так, а здесь. Ставки не такие большие, но тем не менее, два раза выиграть. Ну ладно, один выигрыш по факту в ноль, нормально. Выбрать все, продать э, 7 200 Но если округлить, там реально получится, что мы. Блять, два раза красное зашло. Ну, конечно, да. Конечно, бля. Я не успел на желтое залететь. И сейчас еще раз залетит красное, и человек будет максимально шокирован всей этой информацией. Ну, давай вот так сейчас сделаем. Желтое, блять, или что? Синее, хорошо. Все, вот это все дело мы заливаем на желтое. Делаем вин, и мы в офигенном плюсе с этого видоса. Это будет прям ноль. Это шикарно, надо, чтобы оно зашло 2 ик раз фол Фэл, блять, фол, фэл, фол как там по-английски-то говорится И еще раз мы пытаемся полторашку умножить на 3 Полторашку на 3, сколько же выпить-то, блять, придется Короче, давай Секунда есть, хорошо Полтора на три. умножь, пожалуйста, бля, колесико x 5 только не выдаешь, я расстроюсь, потому что Бля, ну это было так близко. Я реально думал, что оно залетит. Тут, кстати, написано, у кого апгрейд залетает. Я по-любому должен быть в топе. Да, вой, принца у меня в том числе, драгон лор, блядь. Будь там тип накачан, нормально. Ладно, медуза, поехали. Я думаю, крайний апгрейд на сегодняшний ролик сделать. Ну, вот сейчас маловероятно, что оно зайдет. Потому что мы выиграли флип, еще и, блядь... Да за ебись, сегодня апгрейды заходят. И вот оно, когда как, знаешь, то играет колесо, то заходят апгрейды. То можно было сейчас, смотри, желтые 100%. Вот сейчас надо, надо успеть, надо успеть, блядь, 10 секунд, 10 секунд. Как-то сделать за 10 секунд, блин. Купить. Я, я не успею. Или успею поставить. О, я, я успею две ставки. Бля, успел, найс, хорошо, две ставки. Это 100% желтые, чекайте. Миллион процентов желтые. 700 на 3 тоже неплохо. Ну да, блядь, это красный, окей, понял Как обычно, когда человек хочет залететь Залетает красное. нормально вообще В общем, ребят, это был я, Стас, человек Называйте, как вам удобнее. Надеюсь, ролик вам понравился, еще раз говорю Балик выданный, пишут там, интересно, неинтересно Смотреть, но, что на свой баланс У тебя все так же будет прокручиваться Что на выданный, ну, все то же самое по факту Кстати, нож забыл продать Минус 600 долларов, нормально, надо было плюс 300 Оставить, и это было бы лучше А, ну да, блядь, красное зашло, понял Вот как раз, когда мы играли, хорошо, хорошо в общем, промик халявная ссылочка с бонусом в 2 доллара будет в прикрепе. Всем огромное спасибо. Увидимся у меня на стримах. Всем пока.